Привет, на связи Евгений Вишняков И сегодня я хочу поделиться с тобой одной самой простой, самой честной лотереей на блокчейне Называется она Эзервин. Данная лотерея работает на смарт-контракте Поэтому это очень легко проверить Никак не обмануть И для этого все, что нам необходимо Это Зарегистрированный кошелек MetaMask, если у тебя его еще нету, ссылочка будет в описании, как это сделать. Дальше нам нужно немножечко эфира, немножечко удачи и немножечко азарта, чтобы начать выигрывать в этой лотерее. Опять же, я не призываю тебя сливать сюда больших денег, просто попробуй, просто получи удовольствие от того, как можно заработать немножечко эфиров, как это сделал я. Первую ставку, когда я начал играть в эту лотерею, я ее проиграл, ничего не выиграл. Во вторую я выиграл 0,0075 эфира. И в третью ставку я уже сразу же забрал джекпот. Он был небольшой, потому что лотерея она только набирает обороты, они только люди узнают. Но блин, я забрал 0,2 с копейками эфира это практически, там было 55 долларов, всего лишь потратив 3 доллара, я выиграл 55, круто. Ну, давай, ближе к делу, вот сейчас все покажу и расскажу, погнали. Ссылочку для лотереи смотри под видео, и давайте разбираться, что здесь и как. Лотерея EtherWin, блокчейн лотерея, Итак, давайте посмотрим немного, о правилах минимальный прайс ну минимальная стоимость билета это 0,5 тысячных эфира и максимально это 0,5 эфира и самое главное что нужно учесть это вот это вот остережение внимание не покупайте другой лотерейный билет пока транзакция с купленным ранее билетом не была включена в блок все также здесь у нас таблица выигрышей и проигрышных если у нас хэш заканчивается на любое число от 0 до 8, у нас выигрыш 0. Если у нас хэш заканчивается числом 99, то мы выигрываем джекпот. Если на букву А, то мы в полтора раза увеличиваем свой выигрыш на Б. Тоже в полтора, на С в полтора, на D в два раза, E в два раза, F в три раза. Ну и теперь давайте все это проверим. Возвращаемся на Эзервин. Сейчас у нас джекпот 0,142 эфира. Здесь все мои билеты, которые я покупал. Это все можно проверить. Здесь у нас поле, где показывается игра, что блок куплен, ну, билет куплен, блок найден. Здесь у нас также есть реферальная программа. Приглашая партнеров, вы будете зарабатывать, ну, небольшую копеечку. Это тоже прикольно. Потом можно будет сыграть еще раз. Итак, здесь у нас вероятность выигрыша, то есть x1.5 у нас 18%, x2 12%, x3 6% и jackpot 0.39%. Здесь у нас отображается все купленные билеты и выигрышные билеты тех людей, кто сейчас играет в лотерею. Жмем купить билет. Метамаск нам говорит, хотите ли вы подтвердить транзакцию. Подтверждаем транзакцию. Все, транзакция подтверждена. У нас на поле игры мы ждем. Нам говорят, подождите, транзакция выполняется. Давайте немножечко подождем. Если сеть эфира перегружена, то придется ну, так достаточно долгое время ждать. Либо увеличивать комиссию. Я же в свою очередь ничего не увеличил, оставил все так, как есть. Поэтому подождем. Здесь мы вот видим, кто-то уже выиграл 0,0075 эфиров. Вот отображается мой кошелек уже в сети блокчейна. Я купил билет на 0,005 эфира. Интересно, повезет сегодня мне или нет. Обязательно поделитесь в комментарии, повезло вам выиграть что-нибудь или нет. Будет интересно. -то. Так, вот, наша транзакция подтверждена. И нам уже выставлен блок. Так, и смотрите-ка, первая ставка, и я выиграл. 0,015 эфира, хотя потратил 0,05, то есть это x3 на f заканчивается, а если на f, давайте посмотрим, x3, то есть так и есть. Сейчас мы ждем, когда три блока, вот осталось у нас, три блока нам подтвердят, и мы можем забрать наш приз. Давайте немножечко еще подождем. Блин, с первого раза, смотри, X3, это круто. Самое главное, все прозрачно. Вот наш хэш, он заканчивается на F. И, то есть, и также мы можем проверить этот блок в сети блокчейна. Ну, давай блок. Еще три блока, и я стану немножечко богат на эфиры. Это действительно самая честная лотерея. Я, конечно, не гарантирую, что вы также выиграете, как я сейчас с первого раза, но азарт, он все-таки начинает зашкаливать немножечко. Хочется играть еще, еще, еще, но, опять же, только все на ваше усмотрение. Так, вот у нас высветилась кнопочка «Get Price», «Забрать приз». Нажимаем. Подтверждаем в MetaMask транзакцию. Так. Так. Как только, сейчас посмотрим, что у нас тут, транзакция выполняется, как только она будет подтверждена, мы проверим, сколько нам пришло эфира. Подождем еще немножечко. Так, вот наша транзакция подтверждена, заходим в наш кошелек MetaMask. Нажимаем. И проверим. Вот мы видим. Трансфер 0,015 эфира нам пришло на кошелек Metamask. Все честно, все верно, все работает. Очень классно. Вот такое вот блокчейн-лотерея, которая работает на смарт-контракте, с которой ну, достаточно прозрачно и честная. Поэтому, если интересно, попробуйте свою. Удачу в этой лотерее и в комментариях напишите, как у вас это получилось. На этом сегодня все. На связи был Евгений Вишняков. Пока-пока и ссылочка в описании.